Здравствуйте, это центр Красноярск. Меня зовут Наталья Жаринова. В прямом эфире информационная программа Красноярское время к темам нашего выпуска. На Выиграет тендер мало. Почему городским предпринимателям-дорожникам не дают работать? Дорожные войны или новый коррупционный скандал? Вокруг проблем с дорожной разметкой в Красноярске события разворачиваются стремительно. На улице, где должна работать компания, выигравшая муниципальные торги, молча заходит некая фирма со всей положенной документацией по разметке. это еще до официального разрыва контракта. Общественник организует целую кампанию по дискредитации подрядчика, причем избегает упоминания странной фирмы, готовой заполучить 31 миллион минуя аукцион. Чего стоит зайти предпринимателю на рынок муниципальных заказов? Репортажи Валерии Масиенко. Красноярск в этом году рискует остаться без дорожной разметки. Контракт с подрядчиком, который выполнял эту работу, власти расторгли неделю назад. Подрядчик не уложился в сроки, уверяют в департаменте городского хозяйства. Хотя о разрыве контракта власти заговорили, едва рабочие приступили к разметке. Были переговоры, чтобы отказаться от контракта. Мы на сумму выполненных работ закроем вам работу, а на остальные суммы можете расторгнуть контракт, чтобы не было волокиты, так сказать, бумажных. Несмотря на это, ООО «Технодом» продолжает работы и за дождя сроки сдвигаются. Но для тысяч городских контрактов это вряд ли нонсенс. Компания впервые честно выиграла тендер и теперь работает сутками, чтобы исправить ошибки свои и заодно и чужие. нанесенная дорожная разметка на дорогах города все чаще волнует автолюбителей. Однако спросить за это только с «Технодома» никак не получится. Ведь на их объектах все чаще и чаще по ночам работает совершенно другая подрядная организация. Вот это видео – прямое тому доказательство. Люди работают, заставляют на встречную полосу выезжать меня. О том, что дорожную разметку, вопреки результатам аукциона, наносит еще кто-то, сотрудники технодома узнали случайно – повезло. Приехали на свой объект, а там работает другой подрядчик – компания «Брисцентр». Прибывшие на место сотрудники ГАИ и вовсе раскрыли новые подробности такого вторжения. У «Брисцентра» есть все дорожные разметки и договор с заказчиком. Как пояснил замдиректора этой организации, у нас есть договора, на устной договоренности мы вышли работать на данные адреса. Две сплошные заступлений объяснять почему Брис-центр нам не стал. А вот в департаменте городского хозяйства пояснили. Я не могу комментировать о том, кто работает и где работает. Я могу сказать, что у нас был только, а, у нас были два муниципальных контракта, только с одним подрядчиком официально, тех на дом, все. А как ты адрес центра выходил? я не понимаю, о чем вы говорите в данный момент. Во время съемок этого сюжета нас обвиняли в ангажированности, но компания Технодом аукцион выиграла, а вот фирма Бриз нет. Кто и за какие деньги пускает ее к муниципальным деньгам и передает документацию? Почему именно за эти 30 миллионов так показательно бьются чиновники вместе с координатором общественной организации? Именно от ответов на эти вопросы зависит, потратят ли бюджетные миллионы во благо города и отпадет ли вопрос о коррупции. Валерия Масенко, Станислав Терещенко, Красноярское время. Мы намерены привлечь внимание авторитетных общественных организаций, в частности, движения Народный фронта, а также Краевого антикоррупционного комитета прокуратуры края к ситуации вокруг конкретного тендера. Все подробности в наших ближайших выпусках.